26 августа. Всем добрый день. Итак, идем дальше по программе. Приспособление банк маток для сохранности большого количества плодных маток. В нашем случае будет 12-24. Сейчас буду показывать приспособу. Но предварительно и традиционно в каждом ролике я показываю состояние семьи напрямую объединенной. Как ведут себя. Ну, пчела понятно, да. Все чистенько. Как ведут себя матки, вернее, пчелы по отношению к маткам. Пчеловоды подключаются в обсуждении. Я так давно делаю водная матка внизу, сверху присоединяя отводок маточки через газету вы хоть слушайте о чем речь идет какой безматочный отводок, какая газета напрямую соединяются две семьи среди дня в кратчайшие сроки до сих пор пчеловоды не могут понять как это может быть потому что в основном и всякие примиряющие факторы и ароматизированные сиропы и, тем не менее трудно добиться оказывается, что это чисто биологический фактор примирения благодаря созданию частичного осиротения не в изоляторах, а именно в пересылочных клеточках там нет контакта пчелы с маткой это по всей видимости будет ключевым фактором и как воз программы всех трех тем и банкоматок и затем пересадки в изоляторы после объединения всех семей, это у меня по две стоят, так они будут объединяться но все предварительно в клеточках итак приспособление для банкоматок в комментариях Вчера я читал Рашат, спасибо за то, что подключился. В изоляторе хмары. Пять маток он перезимовал через внутреннюю перегородку. Ну приятно, когда люди не бэкают, мэкают, умничают, поправляют, глаза не видел. Та вы приспособлены, а уже начинают учить. А принимают непосредственное участие. Вот смотрите, как выглядит, увидели мы в гугле тему банк маток на 32 там и так далее ролик был ну не получилось сконтачить с автором сами тоже не лаптем шихливаем вот пожалуйста автор изолятора вернее банка маток на 12 междурамочный кияшка николай принцип выпуска маток вот для каждого внутри пластиковая особа, которая вращается и против каждого отделения открываем, выпустили матку дальше провернули тоже выпустили понятно, да? но в чем фишка? раз примирение мы добились в семье и маток, и самих пчел за счет кратковременной Изоляции маток в бесконтактных клеточках значит на эту приспособу из разделительных решеток накладывается вторая пленочная, такая же разделительная решетка, но смещена. Смещена так, чтобы пчела не проходила. А матку кормила из хоботка в хоботок. Это междурамочный. Вторая конструкция. Врезной двухсторонний на 24 рамки. Автор тот же. Но в чем особенность? Автономные клетки. Он сделан. Э, эта конструкция сделана из дополнительных клеточек, то есть, вернее, автономных. Изымаем и подсаживаем в семью. Соответственно. По весне надеемся это увидеть но предварительно тоже будет вот такой вот так выглядеть подсадка маток закрывается прополисной решеткой чтобы пчела не контактировала напрямую, а изначально кормила автор этого изобретения первый принял удар на себя три матки то есть объединил три нуклеуса с тремя матками через предварительное, то есть предварительно через бесконтактную ситуацию, когда кормили через хоботки матку, а затем открыл разделительную решетку, вернее клеточку и напрямую пчела уже заходила. Держались они так где-то около двух недель. Но на следующем этапе, скорее всего, коллега поспешил. Остальные нуклеусы он начал присоединять уже в эти три. К этим трем маткам чужая пчела, чужие матки. И пошла неприятность, пошла фильтрация. Так что, пчеловоды, пожалуйста, подключайтесь. У кого-то что-то уже есть. Будем сообщать без ревности к авторским каким-то правам, создавать ситуацию по сохранности маток до весны. Они будут очень нужны нам для двухматочного развития. Ну, такой короткий ролик о том, что мы в перспективе будем делать с этим банком маток, поселять сюда молодых, обгулявшийся в безматочную семью по всей видимости это должно быть в один прием а не с подселением, с подселением как получилось не получилось вернее и возможно даже в безоблетную ситуацию то есть подвал опускать а может придется и оставить закрытой решеткой попробовать бесконтактную ситуацию если хорошо они маток кормят, но это тепло сейчас как это будет выглядеть в зимующем клубе ну, будем пробовать, Не без потерь не получится поэтому, пожалуйста, как-то берите на себя какие-то участки эксперимента чтобы можно было не годы и десятилетия на это потратить а постараться получить положительный результат в ближайшее время всего доброго, до свидания, на связи, до следующих роликов.